Кем будет Чупака в вашем уряде? Я думаю, что он займет Министерство здравоохранения. А принцесса Амидала? Мы будем рассматривать. Просто мы знаем очень хорошо, что Чубака специфицируется на массаже простаты, что очень полезно для мужского населения. Дотепно. Возможно, но это проблема, У кого? У которую надо лечить. Как Чупака будет специализоваться? Это проблема у мужчин. Да, как, как Чупака будет специализоваться? К нему заведите эти вопросы. Ну, он же не приходит. Мы же запрошили его тоже в студию. Не знаю об этом. Первый раз слышу. Угу. А как дела у R2-D2? Вы говорите о каких-то вещах, которые мне неизвестны, к сожалению. Вы не знаете робота? R2-D2 он называется. Ну, в наших версиях. А в оригинале R2-D2. Это роботы Чедаев. Так э, принцесса Амидала, это что же, ну в принципе ваша. Вашего... Она на ага, пен... перешла на сторону. Она перешла, естественно. А кто батьку Люка? Скайвокера. Дарт Вейдер. А где Люк? С Костаси он на планете Татуин. Mm. Учится продавать картошку в винице.